Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Ну да, Сегодня, конечно, наша школа посвящена достаточно трудной когорте пациентов, потому что... Все пациенты, как с гипоциллиарным раком, как с холангиокарциномой, как с пациентами, у которых диагностирован рак поджелудочной железы, конечно, мы все знаем, что они достаточно сложно поддаются лечению, но отдельную группу составляют пациенты именно с холангиокарциномой, потому что это достаточно тяжелые пациенты изначально. Очень длительно мы иногда у пациентов получаем морфологическую верификацию, диагностируем их. Также зачастую у этих пациентов имеются холангиты, и это мешает нам проведению специфического лечения. Зачастую мы начинаем химиотерапию и вынуждены останавливаться для того, чтобы купировать осложнения на фоне химиотерапии, либо осложнения основного заболевания, холангита, как я уже сейчас сказала. И, такой вопрос. Вообще, в принципе, существуют ли холангиокарциномы с благоприятным течением? Потому что, когда поступают все таки пациенты с холангиокарциномой, мы знаем, что э, как безрецидивная выживаемость, как общая выживаемость у данной группы пациентов очень низкая. И, разговаривая как с пациентом, как с родственниками пациентов, мы изначально уже описываем ту картину, с неблагоприятным прогнозом и зачастую родственникам говорим о том, что общая выживаемость и безрецидивная выживаемость достаточно низкая у этого пациента. Когда мы говорим о холангиокарциноме, то мы имеем в виду три типа опухолей. Это внутрипеченочные опухоли, это внепеченочные опухоли и опухоли желчных протоков печени, опухоли Клацкина. И если мы посмотрим на пятилетнюю выживаемость после хирургического лечения, то внутрепечёночные опухоли это 20-43%, внепечёночные опухоли это 54-62%. И перейдем непосредственно к клиническому случаю. Это пациентка 1962 года рождения. В октябре 2015 года пациентка поступает в экстренном порядке в Мариинскую больницу с механической желтухой, вызванной опухолью Клацкина. 3 ноября 2015 года ей выполняется через кожный, через череспечёночная белобарная холангиостомия. И далее пациентка направляется в городской клинический онкологический диспансер, где 17 декабря 2015 года ей выполняется биопсия опухоли печени под УЗИ-контролем. Гистологический и иммуногистохимический диагноз звучит как холангиоцеллюлярный рак. 18 января 2016 года ей выполняется лапаротомия, правосторонняя расширенная гемегипотоктомия, плюс удаление С1 сегмента печени, формирование бисегментарной раздельной гепатокоиеностомы на отключенной пару петли тонкой с спленоктомия, регионарная лимфоденоктомия. Гистологическое заключение и иммуногистохимический диагноз после операционного материала это внутрепечёночная холангиокарцинома G2 с наличием обширных некрозов. И в двух восьми лимфатических узлов выявлены метастазы холангиокарцинома. Далее пациентка наблюдает Наблюдается она совсем недолго, всего в 7 месяцев. И в августе 2016 года при выполнении контрольного обследования выявляется прогрессирование опухолевого процесса в виде появления метастаза в печени. 31 августа 2016 года ей выполняется биопсия опухоли под УЗИ-контролем и гистологически верифицирован метастаз опухоли Клацкина. Переходим мы к специфическому лечению. Назначается и первой линии химиотерапии по известному стандарту цисплатин плюс гемцитопин. Это схема лечения, увеличивающая безрецидивную выживаемость у пациентов с холангиокурцинома до 11 месяцев. И пациентка получает с 10 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года 7 циклов первой линии химиотерапии. На седьмом цикле химиотерапии у пациентки выраженное клиническое прогрессирование, у пациентки появляется плеврит, асцит, пациентка отмечает выраженную слабость, появление болевого синдрома в брюшной полости. И выполняется контрольное обследование грудной клетки брюшной полости малого таза 13 марта. выявляется Диагностируется появление асцита, двустороннего плеврита и метастазов правой позвоночной кости. Далее пациентке ЭКОК-статус не позволял назначить агрессивную химиотерапию второй линии, и препаратом выбора для нее стал препарат фторофур, пероральный фтор -пирамидины. Пациентка достаточно длительно принимала его, по 400 мг два раза в сутки. Начала она в апреле 2017 года, и принимала она... По июль 2018 года по компьютерной томограмме от июля 2018. А эффект был расценен на второй линии лечения в Терафорум, как стабилизация опухолевого процесса. У нее периодически было там плюс 11 плюс 13 но тем не менее пациентка продолжала получать, так как мы имели эффект стабилизации опухолевого процесса. Что интересно, что на фоне второй линии терапии мы у пациентки не эвакуировали ни асцит, ни плеврит. У нее произошел регресс и асцита, и плеврита на фоне второй линии лечения. И в... только лишь в июле 2018 года было диагностировано прогрессирование опухолевого процесса в виде появления множественного поражения печени и множественных метастазов в костях. С 27 августа 2018 года пациентке начата была третья линия химиотерапии по схеме Гемакс. Сделано ей было 9 циклов, проведено 9 циклов химиотерапии с максимальным эффектом стабилизации опухолевого процесса. Далее у пациентки выявлено было клиническое прогрессирование, пациентка от лечения отказалась. И в январе 2019 года была диагностирована смерть пациентки. Если мы посмотрим на общую выживаемость данной пациентки, то она составила 39 месяцев, но, наверное, так в среднем и живут пациенты с холангиокарциномой, хотя общая выживаемость у данной пациентки превысила общую выживаемость у средней когорты пациентов с холангиокарциномой и составила 39 месяцев. Это первый случай пациентки с холангиокарциномой. Второй случай пациентки с холангиокарциномой ⁇ это пациентка 47 -го года рождения, которой в сентябре 2011 года было выявлено объемное образование в печени, и 26 декабря 2011 года выполнена диагностическая ангиография печени и биопсия данного образования. Гистологически был подтвержден рост низкодифференцированной аденокарциномы, и пациентки в феврале 2012 года была выполнена правосторонняя гемигипатектомия, дренирование в левую печ ⁇ покеру Гистологическое заключение звучало как внутрипечёночная холангиокарцинома с инвазией в кровеносные сосуды, лимфатические узлы без опухолевого роста. И таким образом, с диагнозом холангиоцеллюлярный рак, четвёртая стадия хирургическое лечение от 8 февраля 2012 года, пациентка была направлена под наблюдением. То есть это был февраль 2012 года. Пациентка наблюдалась, наблюдалась она до июня 2016 года, 4 года. По компьютерной томограмме грудной клетки от 23 июня 2016 года выявляются множественные метастазы в легкие. Здесь я скажу, что у этой пациентки единственные, единственные органы, которые были поражены и по сей день тоже, это легкие. И пациент, учитывая, что прошло 4 года, После того, как пациентку направили под наблюдение, ей выполняется повторная, то есть встала не необходимость верификации данных образований в легких, и ей выполняется в августе 2016 года краевая типичная резекция нижней доли правого легкого, и гистологически и моногистохимически подтверждается метастаз холангиукарциномы в легком. Пациентка э, динамически дальше получает э, лечение и по сей день. Так, первой линии лечения у пациентки, которая была, э, первая линия была начата 1 сентября 2016 года, пациентка получила 8 циклов химиотерапии по схеме GP, э, цесплатин плюс гемцитабин, Далее пациентка была отпущена после 8 циклов поднаблюдения. В мае 2018 года у пациентки выявляется прогрессирование опухолевого процесса и начинается вторая линия химиотерапии по схеме ГЕМАКС, выполняется 9 циклов химиотерапии, после чего пациентка была отпущена под динамическое наблюдение. И в марте 2019 года у пациентки диагностируется вновь прогрессирование опухолевого процесса. Начинается третья линия химиотерапии по схеме фолфири, выполняется три цикла химиотерапии. И у пациентки выявляется, регистрируется сразу бурное прогрессирование по компьютерной томограмме органов грудной клетки. Появляются множественные новые очаги в легких, и мы переходим к. На четвертую линию химиотерапии вновь возвращаемся в схеме лечения циспатим плюс гемцитабин. Пациентка получала, получила два цикла лечения, после чего, выявлена, у пациентки была фибрильная нетропения четвертой степени, тромбоцитопения, четвертой степени, анемия третьей степени. Пациентка была экстренно госпитализирована к нам в диспансер. На отделении химиотерапии мы достаточно длительно боролись с ее осложнениями. Пациентка лежала практически меньше, Месяц. И э, к нашему, конечно, сожалению, после того, как мы ее выписали и сделали контрольное обследование, мы увидели, что у пациентки вновь появились множественные метастазы в легких, новые. Таким образом, данная схема лечения, реиндукция схемы ДЖП оказалась для нее неэффективной. И мы очень долго думали, что ей назначить, учитывая все-таки, какой статус у нее на тот момент, после того, как мы купировали все осложнения, был один. Пациентка абсолютно нормально себя чувствовала, и мы приняли решение назначить ей пероральные второперимедины и о чудо да, пациентка получает пероральный вторг перемединой по сей день и сейчас по компьютерной томограмме грудной клетки у пациентки стабилизация наблюдается стабилизация опухолевого процесса вот на этом слайде я собрала все ее компьютерные снимки наверное наиболее значимые еще раз повторюсь что сейчас пациентка полностью всегда обследуется и делаются компьютерная томограмма грудной клетки брюшной полости малого таза и сейчас у нее ее поражение и как только изначально было в 2016 году, и сейчас, в 2021 году, только поражение легких. Верифицированное, напомню. Вот такая картина. Индолентного, достаточно благоприятного текущего заболевания холангиокурциномы. Но однако мы видим, что все-таки картина меняется, появляются новые изменения в легких. Пациентка в настоящий момент у нее плюс 11%, но укладывается в картину стабилизации. Но все-таки мы понимаем, что потихонечку опухоль прогрессирует. И, видимо, скоро мы столкнемся с тем, что нам придется выбирать следующую тактику лечения и следующую линию лечения, но на данный момент у пациентки с сентября 2011 года, когда мы поставили диагноз, по сегодняшний день в 117 месяцев пациентка живет, получает лечение, и в этом году в сентябре будет ровно 10 лет, как пациентка живет с диагнозом холангиокарциномы. Таким образом, отвечая на поставленный передо мной сегодня вопрос, да, миф это и реальность халангиокарцинома с благоприятным течением. Хочу сказать, что это абсолютно реальность вот такая пациентка наблюдается у нас в городском клиническом онкодиспансере. но все-таки мы находимся на школе трудный случай в онкологии и в чем же сложность, в чем же трудность этого случая Ну для меня как для лечивого доктора данной пациентки сложности будет следующая линия лечения выбор следующего Оптимального для нее, наверное, лечения, потому что э, в нашем арсенале не так много препаратов для лекарственного лечения холангиокарциномы. И вот совсем недавно мы посмотрели такие мутации, которые сейчас рекомендуется э, смотреть и выявлять пациентам с холангиокарциномой. Это BRAF-мутация V600E, 2 и микростелитную нестабильность. У пациентки не выявлены данные мутации. Что сейчас у нас в нового в лечении холангиокарциномы? Это новые молекулярные мишени в клетках холангиокарциномы, семейство фактора роста фибро... фибробластов и его рецепторов, а также изоцитрат дегидрогеназы. И, и такие препараты, как пемегатениб, инфигатениб и ивосидениб, они сейчас в Российской Федерации недоступны. И я хотела бы подискутировать со своими коллегами, с аудиторией с нашими слушателями, вот если мы выявим в ближайшее время прогрессирование процесса. Сейчас у пациентки кок 1 Что мы выберем дальше для лечения этой пациентки? Благодарю за внимание.